Ребят, я не понимаю, почему, но именно вот в этом видосе у меня слетел поп-фильтр, и поэтому звуки П и Б у меня очень такие бьют по ушам. Я надеюсь, это не сильно критично, но просто готовьте свои уши к этому кошмару. Всем привет, мои дорогие друзья, с вами, как всегда, я Саша, и сегодня мы вместе с вами будем продолжать летний летсплей. Ну что, ребята, поехали. Долгожданная четвертая серия летнего летнего, чисто, знаете, так под конец. А, получается, в, в прошлой, третьей серии мы с вами отстроились вот на те острова. Ну, точнее, там был один остров, но они были соединены вместе. Вот. И как бы вне серии я тут чуть-чуть разгрузился, значится, ничего толком не делал. Тут уже, кстати, успело вырасти дерево. Вот. А еще я сменил шейдеры и поставил пририсовку на большую, чтобы посмотреть, сколько островов нам еще осталось. В принципе, островов осталось не так много, остался вот тот остров, вот тот остров, вот тот остров. Кстати, там, по-моему, да, там феи, Спасибо. Там еще таксист сидит. Кот. Ну, и в принципе, это оставшиеся острова. А, еще шар. Насчет шара, я, короче, тут подумал, мы на него не будем отправляться, потому что у меня уже прошел день рождения. Ну, смысл меня запоздало-то поздравлять? Ладно, заранее, но запоздало-то мне зачем? Правильно, правильно, поэтому сейчас мы с вами собираем тут э, все ништячки, которые тут повырастали. И отправимся, сейчас я вам покажу остров, на который мы сегодня с вами отправимся, вот на тот остров, потому что... По-моему, там внизу были ресурсы, а у нас этих ресурсов, как по-моему, да, там ресурсы, у нас ресурсов очень мало, поэтому нам надо будет с вами собрать тут э, еды, кстати, у нас какая сложность, нормал, все тогда, все, все прекрасно, а тут наши чайли, я обставил ее, чтобы она за нами не ходила, я не знаю, зачем мы ее наняли вообще, потому что она нам никак не помогает, вообще она ничего не делает, так, Складываем вот это вот все, надеваем нашу броню, берем меч, потому что фиг знает, там по-моему, там, там по-моему вообще никого нет. Так, и у нас нет блоков, что подстроиться, да? У нас стекло закончилось. А где стекло? А стекла нет. Ну что, булыжником придется отстраиваться, да? Ну давайте, давайте отстроимся с помощью булыжника. Не особо люблю этот материал, потому что, ну блин, ну, ну это же класс, это же круче выглядит, а не отстраиваться булыжником. Кстати, ребят, напишите в комментариях, хотели бы вы этой осенью видеть э прохождение Waka Islands 2 на моем э канале, вот. Возможно, я кого-нибудь даже приглашу. Пока что, не знаю, возможно, я буду один, но, возможно, со мной кто-то да и будет. Но это не точно, ребята. Так, я так понимаю, мы сами булыжник вообще не жалеем. Вон тут сколько. Ну, слушайте, ну это же классно выглядит, так круче намного, да. Фу, ужасно, у меня еще автопрыжок, да, стоит. А нет, отключен. Если отключен, то все прекрасно. Так, как-то надо будет вот здесь оформить. Оп, Оп, так тихо сейчас тут падать будем иначе. Вуаля! А нет, тут есть тебя точек какой-то. И тут дерево такое стрёмное, ужасное. Вон у меня покрасивше будет. Ну что, цветочек? Поговорим? Эти тупые феи школы хуешниц уже несколько месяцев терроризируют мои цветы, которые я выращиваю годами. Нужно ликвидировать этих шлюпок немедленно. У нас, я так понимаю, появился теперь квест. Так, пинг. Тут есть пинг? А сколько тебе надо? Ему нужно 4. Нам даже не нужно в ТЦ. Я так понимаю, если мы к таксисту отстроимся, у нас отвезет как раз таки в ТЦ, да? Все! Завершено. Сейчас мы отдадим квест, и у нас остается один квест от цветочек. Феи, Фея, блять, 6 штучек. Окей, ладно, сейчас только отдадим квест. Слушайте, у нас там опять поворостало, все надо будет собрать. И вот этого тоже надо будет убрать тут. Так. Да ладно. Главное вовремя. Так, по-моему тебе надо было, да? Огромнейшее спасибо. Пригласим тебя на нашу свадьбу. Буду рад. Нифига мне тут одарили. И деньги дали, и опыт. Вот, пацаны, вот. счастье вам. счастье, любви и счастья. У нас 22 бакса. Что-то маловато. Слушайте, это по-моему, середина летсплея, а у нас нет, сундуки не набиты деньгами. Что это такое? Надеюсь, хотя бы вот за вот это вот задание нам дадут намного больше э, денег. Потому что, ну извините, я хочу затариться в ТЦ, эм, обустроить свою хату, вот, под конец э, летсплея. Знаете, чисто так, главное вовремя. Я так понимаю, нам сейчас придется отстраиваться туда, да? А тут откуда лучше? Давайте лучше... От в, в, японского острова Отстраиваться будем Нам нужны Эти, как они называются-то А, у нас так и 22 бакса Сорян, ошибся У нас еще есть водка В больших количествах Так-то я хотел Сейчас взять железную кирку И пойти Добывать ресурсы, наконец-таки Вот, потому что У нас не алмазов не железо. Нет, у нас есть это все, просто это в очень маленьких количествах. Тут была листва, я хочу по ней спуститься. Ага, вот, вот здесь вот. Ага, так не получится, да? Ну давайте что ли, вот здесь как-нибудь... Блин. что теперь делать? Я в ловушке. Я надеюсь, ты умеешь бороться с кротами... Я, а, конечно, тебя затерроризировал еще как? Ну ты это главное, не обижайся. Я тебе так-то э, наоборот избавляю тебя от кротов. Блин, кроты избавляются от себе подобных. Ой, тихо. Ага, вот и вот здесь у нас будет проход, да? Окей. И сейчас соберем булыжник, потому что у нас блоки заканчиваются. О, господи, я тебя разорю. Деваха сорян. Ничего личного, это бизнес. Чё, тут других ресурсов нет, да? Окей. Ладно, за алмазы тоже спасибо. Так. Главное, чтобы тут не улетел. Ой, там под навесом. Нам нужно будет сделать вот так. Блин, у меня еще сейчас кирка сломается. Так, тут железо. Ну и ладно. А, -а, -а! все, собрали, да. Итого, 6 алмазов, 5 кусков железа. Серьезно? Что-то меня вообще автор, по-моему, не любит. <coughs> Окей. Предлагаю сброситься и оказаться возле нашего дома. Точнее, на нашем острове. А, мы немножко не там спавнимся. Ладно, ладно, ладно. Ничего страшного, ребята. <свист> так. Теперь берем, значит, сюда. Запихиваем. Вот это у нас есть. Так, тихо. Да, есть. Слава богу, хоть не обдели. Я надеюсь, что в следующем летнем летсплее меня не обделят. Вау, с этими шейдерами намного красивее. Или красивее. У нас тут не урок русского. Нам нужно фею убивать. Так, надеваем нашу броню, максимально прозрачную, с дырками. Моль! Знаете, так чисто. Фея! Ай! Ой, они быстрые! Они быстрые! А, мы сейчас быстро порешаем их. А, из них деньги упадают! Классно. Одну мы по, а другая где? Так, мы а, убили одну? Да, мы только одну грохнули. А, я без еды. Подождите, нам еда нужна. Так, сюда идем. Сейчас будем делать хлебушек. Подождите, можем. Кстати. Нет, мы не можем сделать торт, у нас нет сахара. Но у нас есть водка. А хотя у нас есть яблоки, разгрузочные дни на яблоках никто не отменял. Класс, спасибо. Теперь мне эти яблоки вообще не, не сдались. Нихера там с одной 8 баксов выпадает. Вы шо, балуете меня, да? Это так чисто... Это из-за отсутствия этого, что ли? Ресурсов на острове. Ах, вы... Уэй! А, сразу все за нами пошли. Так, одну опять какую-то убили. Шмоньку. Нам нужно регениться. Она оставила мне пол сердца. Так, скольких мы убили уже? Троих из шести. Классно, у нас 24 бакса. Это прекрасно, ребята. Кстати, goes... oh! а прикиньте, там деньги улетели. Ой, <ках> я начал деньги кушать, окей. Okay. <с offenses> Ничего необычного. Ой, что тебе? Не смотри на меня. Мне тут с феями надо разобраться. Чтоб мне дали денег и опыта. Нужно так-то только шесть убить. В прошлый раз они что-то так сильно <acht> не агрессировали. Сейчас что-то они довольно-таки... У них, не знаю, дистанция что ли, или как это правильно назвать? Damage Distange <свист> И, короче, ну типа... Дистанция атаки Ну, короче, я думаю вы поняли, на каком расстоянии атаковать именно У них намного больше, чем было раньше На, на, на, на, на! Ох! Ох, ох, ох, Вау, вау, вау, вау, вау! Мы кого-то убили, быстрее идем за деньгами Деньги-деньги, мани, деньги, money е, yeah. go, let's go Там мои деньги Мне нужны деньги мои Давай мне деньги неси Так, пошла вон, пошла вон, ты тоже, пошла Деньги улетают Пошла в жопу, ау-ау-ау-ау Тихо, тут мои деньги вообще-то Блять, то Блядь, где мои деньги? Почему я не могу их взять? Ну-ка подобрали. 40 баксов, пипец. Одна осталась, последняя. 40 баксов, ребят. 40 баксов, понимаете? Нужно быстрее. Возможно, у нас там еще деньги остались. Нужно как можно быстрее забрать именно деньги. На этих шмонек нам похер должно быть. Так, так, так, так. Убили там нескольких. Ладно, забирайте свои деньги тупые. 40 баксов мне достаточно. Это почти стак. Я не знаю, что я куплю на эти деньги. Но что-нибудь да и куплю. Фейбингс просто терроризировали. Блин. Ой, спасибо. А что, почему А? Она нам дала А. Она нам дала, получается, чуть меньше того, что мы заработали. И эм, саженец персикового дерева и манго. А, еще какой-то драгонфрут. Э, драконий фрукт. Ну вот такие дела, в общем-то. Так, у них там остров пустой, нахера мы не будем туда возвращаться. Давай мне деньги неси.